Привет и добро пожаловать на бета-версию платформы «Интегру». Давай я покажу тебе, что тут уже есть, как работает и куда нужно жать. Прямо здесь и сейчас. С «Интегру» ты можешь учиться, зарабатывать и учиться новому. И зарабатывать за это благодаря технологии «Learn and Earn. Вот бы так в школе и в институте, правда ведь? Знания ты легко найдешь в разделе «Все курсы». Там все. Темы, направления, спикеры… Хочешь – можешь прочитать про спикеров. Хочешь – узнать про уроки каждой темы. Хочешь – сравнить курсы между собой. Для удобства прикрутили фильтры, которые помогут найти то, что нужно именно тебе. Выбрать по рейтингу эксперта, по уровню, по разным категориям, в конце концов. А их тут будет много. Кстати, тренеры будут не только по бизнесу, инвестициям, ораторскому искусству и криптовалютам, но и по танцам у нас тоже будут. Так что, еще потанцуем! Выбранные тобой курсы попадают в раздел «Избранное». Откуда удобно продолжать обучение? Заметь, все видеокурсы выложены прямо на платформе, так что не нужно будет никуда переходить, чтобы посмотреть интересующий урок. Скоро в разделе «Обучение» появятся тесты, за которые можно будет получать токены. Согласись, уже интереснее? Также уже сейчас на платформе есть красиво оформленный профиль пользователя, связь со службой поддержки, корзина для покупок на маркетплейсе и вишенка на торте, раздел «Бизнес». В нем видно твою статистику, заработанные токены, реферальные вознаграждения. В общем, твой бизнес в Интегру. Все, что нужно для обучения. И для заработка тоже. И главное, платформа наполняется с каждым днем. Возможно, пока ты смотрел это видео, на ней появилось еще несколько дополнений, классных функций, разделов для экспертов и новых возможностей для всех. Не хочешь ждать новых обзоров, а попробовать все сам? Переходи на восьмой уровень и начинай пользоваться! Если ты уже с нами и нашел какую-то ошибку или есть идеи, как сделать функционал платформы еще лучше, будем рады услышать твой совет и мнение. Вместе мы сделаем сервис бомбическим. До встречи на Интегро!